Здравствуйте, меня зовут Михаил и сегодня я вам расскажу о жилом комплексе Жемчужина, который находится в селе Цыбанабалка 12 километров от Анапы. В данном жилом комплексе сейчас продается 20 коттеджей, опять а из них попадают под акцию скидкой 10%. Здесь находится более 90 домов. Вы слышали когда-нибудь про карантию надежных соседей так вот это означает что ваши соседи будут примерно похожи по уровню жизни а также интересам то есть там будут такие люди которые переехали на юг издалека в жилом комплексе в этом году запланировали сделать в первую очередь новый асфальт а далее шлагбаум и в конце года будет газ Ранее я упоминал про акцию, поэтому расскажу об этом чуть поподробнее. В нашей компании, которая называется Рантанапа, проходят различные акции. Например, при покупке дома мы дарили мангал, дарили также озеленение участка и даже бассейн. Так и сейчас у нас проходят акции скидки 5 и 10% на некоторые дома, а также при заключении договора мы оплатим трансфер от Сочи и заселим бесплатно гостиницу на 5 дней. Поэтому не стесняйтесь, звоните по горячей линии. Цена коттеджей в комплексе Жемчужина варьируется от 8 миллионов до 10 миллионов, а по квадратуре от 65 квадратных метров до 186 квадратных метров. Спасибо за просмотр, с вами был Михаил. Следите за новостями в нашем телеграм-канале. До скорого!